привет всем друзья в прошлом уроке мы с вами рассмотрели настройки аватаров и импорт их как гармонт и типа аватар мы смотрели импортирование fpx файлов и также fg файлов которые более подходят для работы с тканями вот в этом уроке мы с вами уже импортируем другую деталь как аватар и мы см, э, см, э, сможем с вами сделать э, штору обычную штору вот для этого нам нужен э, держащий вот элемент я вам покажу не, некоторые моменты э, проблем которые могут возникать у вас при работе э, при работе с аватаром для этого мы создадим вот n количество вот полигонов. Э, давайте на минимуме все это дело создаем как обычно бывает. И экспортирую этот объект, ну, как карниз, скажи. И экспортирую. Окей. В Marvelous я открываю Import Object. И вот карниз открываем. Окей. Окей. У нас, как бы, карниз уже имеется в каком-то в каком-то высоте, в какой-то высоте она лежит. Но его здесь не видно давайте а вот все он есть а, потом уже сможем вот такую вот ткань на него наложить после чего вы увидите как а, бывает как что бывает когда импортируете а, объекты с а, меньшим числом полигона иногда а, оно проваливается но из-за того, что не знаю из-за чего, но в этом нашем э, случае оно как бы не провалилось, не провалилась и вроде работает тоже отлично. Мне такого вообще не было, естественно, а без проблем никогда э, не обошлось. Вот во избежание вот э, таких проблем вы можете там в этом кальнизе добавить вот побольше сегментов, чтобы она работала более гладко и сделать, увеличить вообще э, количество полигонов на вообще, а, а, огромное, да, то есть мне количество полигонов из-за того, чтобы ткань э, не, не улегла, то есть не провалилась сквозь э, этот объект. А, вот как-то мы с вами сделали вот так, и сейчас уже осмотрим инструменты внутренней весивки. Я здесь, а, нет, немного раньше, чтобы узнать, в какой именно точке находится вот этот а, деталь, вы можете нажать на него в этом окне. Вот мы с вами создали вот такой вот элемент, и сейчас мы его вышивать будем, вот как. Вроде все идет отлично. И после чего э, мы с вами уже известными нам кнопками закрепим одну часть карниза. И э, с помощью... Э, второй, вторую часть тоже закрепим. Э, это делается для того, чтобы мы смогли перемещать и создать э, складки на самой этой встерке. Мы немного подождем. И смотрите, в настройках симуляции вы э, в других моделлерах или э, других 3D-артистах можете заметить, что они используют вот GPU. Я им не пользуюсь из-за того, что оно работает не совсем корректно, как э, нужно нам во э, избежание э, таких вот проблем вот, э, с внутренним Касанием, или что там так э -э, я всегда лучше делаю на этом мне так удобнее работать но вы смотрите если вам нравится э -э, работать э -э, то есть вы торопитесь куда-то э -э, вы можете использовать и э -э, GPU тоже gpu для просчета э -э, этой симуляции выберем вот этот объект и здесь увеличим его ну, на двадцатку на тридцатку по обеим сторонам чтобы создать вкладки вот вот. как-то вот так вы также можете уже в настройках симуляции увеличить тот, или уменьшить то, что вам нужно. Я сейчас вам еще один очень классный инструмент покажу для добавления складок. Это называется вот Iron, то есть Steam. Это как бы утюг, с помощью чего мы можем добавить вот складки в нужные нам места. Это достигается за счет вот этого вот инструмента. Смотрите, вы как бы добавили именно туда, вот. я сейчас другие все статьи удалю, чтобы вы смогли посмотреть, как это вообще работает, как им вообще пользоваться. Вы также можете его в обратном направлении тоже сделать и вот сгладить те места, которые вам не нравятся. Если слишком уж э, все это дело э, плохо выглядит, и я вам советую использовать его около 10-15% э, в вашей модели. Вы также можете, ну, например, например, любые вот такие складки либо в любом месте создавать с помощью инструмента ⁇ утюг. Это тоже очень удобно. Но так как у нас сейчас нету э, ТЗ, конкретного ТЗ я вам показываю его э, в таком виде. Вы также можете вот, э, уменьшить вот, э, этот объект remove All Steam. И вот с нуля его сделаем. Например, вот э, в таком вот виде. Это достигается очень простим простым простым способом, то есть uh, еще здесь есть настройка жесткости. Если вы сделаете жестко, то у вас края будут как бы очень четкими. Uh, но я использую дефолтные вот настройки, вот поэтому uh, не очень заорочусь, только поставлю на этот на 15 процентов. Uh, можете тоже это уже в своем а, репертуаре, то есть в, своем, в своих моделях уже используют а, эти функции. Когда меняете вот, а, длину от вашего объекта, вы тоже добавьте на этот а, а, на настройке дистанцию между объектом и вашим аватаром, чтобы не было вот, вот, таких вот проблем, как у нас вот, получ получилось вот, в начале видео. Вот, чтобы оно так не легло. Yeah. Вот. Вы можете немного подождать, но все равно это будет намного дольше, чем yeah. нужно. И я сейчас вам еще один покажу. Это, по-моему, не секрет. С помощью двух обычных вот линий создадим, ну, например, пускай будет на 2 метра. Вот. Создали вот такую вот обычный ректанг. И здесь мы за ним Создали 4 метровый а, лист вот, на, с высотой на 2 метра. И отпустим. Вот этот объект намного ниже. И симулируем. Его сперва нужно заморозить. И э, с помощью segment saving tool мы должны будем как бы их ссевать между собой. Вот. Когда длина одной одного объекта э, различается длиной другого. Она создаст нам э, нужные вот э, складки, которые мы можем в дальнейшем применить для моделирования Store, тюлей, либо любой э, другой драпировки. А, вот в этом и вся суть. Многие вот э, модели 3 d э, Store вы можете там э, вообще видеть вот такие вот обычные манипуляции. Когда вам нужно его немного по высоте тоже увеличить, давайте на, на 5 сантиметров тоже еще увеличим, по высоте на 110. Вот, у вас уже как бы есть своя собственная э, модель э, обычных штор, вы также можете э, эти шторы подрезать там удлинить если что вам нужно и уже по проекту сделать а, вашей модели что ну в этом все спасибо вам огромное за просмотр не забудьте подписаться если есть а, какие-то темы а, интересные по Марвелусу будем рады а, снимать если что нужно а, снимать вот видео а также можете поделиться вот результатами своих а, работ. Будем рады а, обратной связи. У нас а, в Телеграме есть а, группа ArchGeneralist. А, если вы а, этот, как его, в поиске нажимаете. Я сейчас вам покажу лучше линк следующий. А, вот, ArchGeneralist. А, либо вот так тоже можете офицерить, а, и у вас открывается вот наше сообщество. А, спасибо вам огромное за просмотр, ребята. А, до встречи в новых видео, в новых выпусках. Всего хорошего, всего доброго.